Начнем, значит, смотрите, Надежда, мы сегодня проводим как бы такое вводное, ну да. информативное, установочное такое занятие, на котором мы вам все должны рассказать, показать, объяснить, что и как будет все это делаться, как это все будет проходить. Угу. И примерно с вами должны наметить интервал между занятиями, то есть ну, сколько вам времени потребуется, чтобы выполнять задание, как мы планируем, значит, выполнять задание, ну, допустим, сегодня проведем занятие, и, вы, и дадим задание, чтобы вы что-то сделали, чтобы на практике закрепили то, что мы давали. И уже начинать следующее занятие будем с проверки домашнего задания, потому что во время выполнения могут появиться вопрос, Может, раз за, за, застопорился человек, да? что-то у него не идет, чтобы не скакать головком по Европам, а просто продолжать плавно. Мы сначала заканчиваем предыдущее, что не доделал человек, доделываем, а потом переходим к следующему, к следующему вопросу, к следующей там, ну какая тема там будет. Вот скажите, Надежда, вы как планируете ну, строить свою деятельность в сети? то есть вы будете открывать свой экран я вас научил как это делать мы будем видеть что вы делаете и будем вам подсказывать корректировать ваши действия. если вы что-то начнете делать не так мы будем говорить что надо вернуться допустим на шаг назад или там какую кнопку нажать что открыть куда что я сейчас слово дам татьяне пока вот с сучка займусь татьяне, продолжи пожалуйста видно мой экран не видите а, вот теперь вижу. Угу. Вот здесь вот фотография. Ну, фотографию сама делала или кто-то помогал? Ну, как сама? Мы в фотоотелье ходили, там делали. А, и вам, вам фонс это самое сделали такое. Ну, фотография хорошая. Нет, нет, нет. не на другую фотографию. А Если взять за основу вот эту фотографию, что вы... Стоите а. на этой фотографии, просто фон поменять на этой фотографии. Вы нет, можете так, это нет. делать? Нет, так нет. Давайте на следующем занятии мы займемся делать уникальную картинку с вашей фотографией. А, давай. Вот. И я вас научу, как задний фон менять, как подбирать, где искать и так далее. Это на, на следующем занятии. Вот. Ладно, дальше. Надежда Брагина, здесь все хорошо открыто. А статус где? Здесь вот статус, чем вы занимаетесь, обязательно статус должен быть. То есть ваше УТП, то есть ваше уникальное предложение торговое. То есть ваша страница должна привлечь тех людей, которые подобие вас. Это ваш потенциальный партнер, то есть это ваша целевая аудитория. Слово целевой аудитории вы уже не раз слышали, наверное, «целевая аудитория». А что это такое? Это зеркальное отображение вашей души. Люди, которые будут с вами иметь общую цель, вас, вас видеть друга или подругу, и вас увидят лидера, который поведет за собой. Угу. Интернет для меня неиссякаемый источник дохода. С какого года? Ну, вы пришли в интернет, пока дохода не имеете, да? да. То есть можете просто написать, что интернет-предприниматель. Чем вы будете заниматься? Обучать, приглашать. Подумайте, что вы можете дать своей целевой аудитории. То есть вы а кроме, а кроме путешествий у вас что там в этом бизнесе есть еще? Ничего. Одни путешествия? Ну да. Ну и там еще и заработок можно. Приглашаешь людей и паешь на это больше бригаду, создаешь. Сетевой маркетинг. Ну понятно. А продукт компании это путевки? Да, да. Или это как поощрение за это сетевой ту... маркетинг? Не, не, не. Это туризм, это американская... Фирма. Это туризм. Нет, не здесь, ну у себе записываете, а потом, когда мы начнем работать, вы будете задавать, будете открывать это, мы вам будем показывать, как куда переходить и что делать. Ладно. Все, эти ваши эти вопросы конкретно, чтобы сама отработала, а мы только подскажем, что да. делать и потом да. запишите Потому да. все. Потому что да. вот так вот многие начинающие. Вот, да что там деньги платить, да я так, сам, сам. И вот ходит, бегает по бесплатным разным курсам, по бесплатным разным этим, вебинарам, а на этих вебинарах на бесплатных там ведь только приглашают и больше ничего, там только рассказывают, что надо купить вот то и то, и то, и тогда у вас что-то будет. Ну, это дело, конечно, каждого. Вот. А конкретно обучаться вот мы взялись и мы будем обучать вот сегодня татьяна вам рассказала как нужно оформлять аккаунт вот я так понимаю у вас же есть еще аккаунт и в инстаграме сначала мы оформим аккаунт вконтакте и когда мы его упакуем вы поймете немножко как структурно нужно выполнять оформлять аккаунт и мы тогда перейдем в инстаграм к оформлению инстаграма Поэтому, вот смотрите, сколько у нас вырисовалось сразу, сколько задач, да? Вот, то есть созда... вы уже поняли, что нам придется создавать сначала ВКонтакте, а потом мы переходим в Инстаграм. В Инстаграме создаем бизнес-профиль по туризму, э, оформляем его, делаем мини-лендинг посадочную страничку, Что такое? привязываем мы его к вашему профилю в инстаграме, чтобы у вас была кликабельная ссылка. И там мы сделаем все, как нам надо. Люди идут не на, не на компанию, люди идут не на продукт, люди идут к человеку. Человек понравился, страничка понравилась, он задержался, остался, подписался и начал задавать вам вопросы. Вот здесь вы начинаете с ним работать. Вот, вот такая технология существует в интернете. К сожалению, многие этого не понимают, делают массу ошибок, а потом бросают все и говорят: да ну, нафиг этот интернет, ничего там толку нет. Потому что ну, мы с Татьяной ну, да. тратим самое дорогое для того, что есть у нас. Понимаете, вот то, что у нас есть, это наше время. Время невозможно да. купить ни за какие деньги. Мы его просто вот тратим, даем вам свои ресурсы, да, тратим свое время. Мы его никогда не вернем, не восполним. И я считаю, что вот мы потратили время, дали вам какие-то знания. Вы тоже должны также ценно относиться к этому. А его невозможно вернуть, повернуть, купить, вылечить, поправить и так да. далее. Если у вас какие-то вопросы возникают Вы чем-то недовольны Вы лучше сразу прямо скажите Мы люди коммуникабельны, Мы не будем обижаться ни на вашу критику Ни на, ни на что, понимаете? Потому что ну, мы хотим, чтобы был Как можно лучший результат Ой, у меня тут внучка пришла Надежда, я вам в этом Вконтакте в сообщении скинула Этот сайт Ссылочку, ага. где про путешествия Цитаты и Возможно, из этих цитат вы что-то свое предложение сделаете для людей. Но я вот там то, что мне понравилось, вам скинула, то есть немножечко с пользой здесь. Ну, посмотрите, почитайте, может быть, что-то найдете. То есть, в общем, в коллективе практически то, что группа успевает, я не успевала, правильно? То есть мне ну, нужно а, повторение а, или а, там да, что-то. Другая, видимо, настройка, и то, что вы мне показываете на экране, у меня такого нету. И вот этот психоз взял и. Вот. Ну вот прочитайте все, что здесь написано. И вот свое отношение к этому в пару слов. Просто отношение Вот сюда напишите, пожалуйста. Как вот, свой... вот я сейчас хожу, вот здесь. А вот мой совет, Надежда, я немножко вклинюсь. Если вот вы, допустим, не знаете, что написать, да, а хотите вот у вас, допустим, перед вами цель написать комментарии, вы читаете то, о чем, то есть пост, внимательно прочитайте, и если не хотите свое отношение, но все равно какая-то фраза вас, вас зацепит, что-то с чем-то вы соглашаетесь, когда вот человек другой пишет, и пишите, да, согласна. Все равно, mm -hmm. но ну, вот на, на любую ситуацию у вас все равно есть реакция. Та же самая ситуация. Вот представьте пост, это перед вами живой человек говорит вам эти, эти фразы, что он пишет, что он хотел понять. В смысле, сказать через этот пост. Так что давайте учиться, все будет нормально. В, вам нужно заявлять о себе. Вот именно через комментарии вы будете поднимать ну, свою самооценку. Все хорошо, будем писать, прям вот будем учиться прям заходить на ваше путешествие в группы, пост читаем и будем вместе, если боитесь писать, будем обрабатывать, как записать, придумывать там что. Ну, я думаю, что вот сейчас, вот я почему вас и попросила написать комментарии, что вы напишите к моему посту, а там будем, будет видно дальше.